Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте ePN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о 10 реально крутых товаров на всеми известной платформе Алиэкспресс. Обязательно напишите в комментариях, если вам понравится что-то из этой подборки. Ну а ссылочки на все товары вы сможете найти в описании под роликом. В десятом месте моего скромного топа расположилась прикольная заводная игрушка. Ее главное преимущество заключается в том, что она полностью обходится без батареек. Представляет она из себя небольшую машинку, которая при заведённом механизме трансформируется то в собаку, то обратно в машину, сменяя друг друга до окончания действия механизма. На девятом месте расположилась новая довольно простая антистресс-игрушка под названием Мокуру. Мокуру напоминает не валяшку, однако и равновесие она может потерять, причем довольно легко. Ее смысл заключается в том, чтобы с оптимальной силой опрокинуть его, заставив вернуться в исходное положение, вовремя поймав его. Также с ним можно проделать различные трюки. Возможно, именно Мокуру может стать заменой, нашумевшего фиджет спиннера. Я думаю, многие из вас раньше видели видеоролик, где из обычной бумаги можно сделать какой-то бесконечный кубик, который крутится и складывается во все стороны. Он является антистрессом, как и Fidget Spinner, который поможет сосредоточиться на важной задаче и поможет снять стресс. Но если вы такой же рукожоп, как и я, у которого не получится сделать такое из бумаги, то вы можете заказать бесконечный куб на AliExpress, как и сделал это уже я. Уже совсем скоро он приедет, и если вы хотите увидеть обзор на него, то обязательно ставьте большущий палец вверх. Если у вас есть домашний питомец, у которого очень-очень много шерсти, то эта перчатка-чесалка точно для вас. Думаю, многие из вас могли видеть такую перчатку по телевизору, которая стоит там по заоблачной цене. На Алиэкспресс цена такой перчатки составляет всего лишь 200 рублей. Она действительно очень хорошо вычесывает шерсть наших младших питомцев, а для них это кажется небольшим массажем. Если вы не верите мне, то можете почитать более 3000 довольных отзывов реальных покупателей. На шестом месте расположился мяч для тренировки реакции. При бросании мяч отскакивает совершенно в хаотичном направлении, поэтому ты никогда не сможешь угадать, в какую сторону он полетит. Данный тренажер значительно улучшает зрительно-моторную координацию, а также время реакции спортсмена. Этот мяч уж точно не даст вам доскучать. Он позволит начать интенсивную тренировку одним движением руки, и стоит он совсем недорого. Как бы странно то ни звучало, но на пятом месте моего топа расположился спиннер-отвертка с необычным дизайном в виде черепа. Спиннер поставляется в коробке с набором вставных насадок, так вот в случае чего вы можете открутить или прикрутить что-либо. Я думаю многие из вас видели ролики с людьми, которые катают по рукам какие-то прозрачные шары. Так вот на четвертом месте расположились прозрачные шары для контактного жонглирования. В самом простом исполнении это выглядит примерно вот так. На третьем месте моего топа расположился настенный светильник треугольной формы. Внутри него установлены разноцветные светодиоды, которые расположены рядом друг с другом. Свет от них накладывается друг на друга, что создает вот такой крутой эффект. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, который имеет хорошую устойчивость к нагреванию. Если у вас полно свободного времени и вы не знаете как провести его с пользой, то предлагаю вам прекрасный музыкальный инструмент под названием губная гармошка. Ведь обучившись игре на таком классическом инструменте, вы сможете развлекать друзей или же запросто пикапить девочек своего города. Ну а на первом месте расположились семена очень крутого растения под названием венерина мухоловка. Такое растение удивит каждого вашего гостя, ведь само растение является хищным и поможет вам справляться с надоедливыми насекомыми. На этом моя подборка окончена. Обязательно пишите, какой из товаров вам понравился больше всего.